Человеку обязательно нужно Чтобы его любили Чтобы перед сном Кто-то обязательно о нем думал о а днем скучал по нему Чтобы кто-нибудь обнимал и целовал И говорил бы Все будет хорошо Я с тобой Кому бы хотелось написать первому я дома. Кто бы заботился о нем и говорил, одевайся теплее. И о ком бы тоже очень хотелось заботиться и думать. Кто бы всегда касался своими мыслями и ждал.